Текст один. Морской город Владивосток. Вот альбом. Тут новые фотографии. Это город Владивосток. Рядом Японское море. Владивосток, город-порт. Это очень красивый морской город. Там голубое небо, Синее море, зеленые горы, Только зима довольно холодная. Но сейчас лето и очень тепло. Море тоже сейчас теплое. Сейчас август ⁇ это самый хороший месяц. А вот еще фотография. Небо серое все деревья желтые это владивостокская осень а осень там теплая да осень тоже довольно теплая а что вон там там морской берег и городской пляж набережная популярное место там хорошо там фонтан киоски и кафе.